Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет необычный видеоролик. Сегодня мы будем делать счастливее одного из моих подписчиков. Вчера в Телеграм-канале я сделал небольшой пост, где предложил поучаствовать в съемках нового видеоролика. Некоторые ребята откликнулись, мы их добавили в отдельное сообщество. И, собственно, я снял специальный конференц-зал и будем проводить небольшую викторину. Они не знают, зачем они сюда пришли, они думают, возможно, да, будут какие-то простые вопросы, но никто не знает, что там будет хороший, ценный приз. Собственно, приз, вот так он выглядит. Чтобы забрать этот главный приз, необходимо пройти три этапа. Кто первый пройдет правильно эти три этапа, тот и забирает главный приз. Волнуюсь, ребята, думаю, что у нас уже осталось буквально 15 секунд. Выдвигаемся в конференц-зал, настраиваем оборудование и, собственно, будем начинать. Сейчас буквально 10 минут я настраиваю. Короче, ребят, в одном из стаканчиков будет э, лежать 1000 долларов. Это главный приз. Я его ложу в один из стаканов. Вот, ребят, в одном из этих стаканов лежит одна тысяча долларов. Вы тоже не знаете, можете написать свои предположения, в каком из э, стаканов Ребят, всех приветствую! Э, да, прошу пожаловать и, и любите жаловать. Короче, давайте пройдемте. Там уже ближе познакомимся. Посидим, пообщаемся, я думаю, будет интересно. Сачкова, конечно. Столько я такую банду забрал. Здесь еще такой розовый. Вам сразу сказать то, что тут как-то мы собрались, да, но никто не знает, почему мы тут собрались. Сейчас единственное, что я могу сказать, вы сюда пришли, мы с вами так пообщаемся немного, ну, собственно, типа мини-сходка. Сейчас первый вопрос просто интересно уровень дохода узнать. Есть кто зарабатывает до 100 долларов? Есть. есть. Не, ну просто хорошо есть. А, а в да, на там дан... среднем, в среднем. В среднем. Я вам, видишь, минус 60 тысяч, как бы, ну, считай я за, за месяц там минус по 2000, грубо говоря, примерно так. Поэтому, ну, то есть, по я понял. Хорошо, от 100 до 500 долларов. Сколько там? Ага, тут уже большинство. А есть кто больше кассер зарабатывает? Хорошо, это нам и надо. Есть вообще люди с именем Дима. Есть? Поздравляю, Дима. <смех> <смех> нет, <смех> пока нет, но уже неплохо. В общем, я вам э, расскажу, это не будет викторина, да, это как бы а часть викторины. Кто вообще видел в телеграм-канале, у меня есть такие розыгрыши, мол, э, посмотри на картинку, угадай свой код, увиди код, получи криптобокс. А, да, кто-то видел, да? Скажу сразу, есть три этапа сегодня. Три этапа. Три простых этапа там это не займет, даже у нас полчаса. призов как вы видите, у меня на всех нету. И тут единственное, что я могу вам сказать, один стакан только с чем-то. Все, один стакан. Кто-то один уйдет с этим стаканом, остальные, ну, к сожалению, ну, такая жизнь, как бы. Я просто на своем примере чего хочу показать: то, что можно, да, все знать, можно как бы все понимать но когда ты оказываешься не в нужный момент и не в нужное время ну как бы удачи нет ну все как бы все идет провалом кому из вас повезет я не знаю ну давайте пальцем попробую угадать вот думаю тот э, чувак э, в белых не не, не не, вот да я думаю ты не, можешь сидеть я просто думаю ты победишь как бы это мое мнение кстати вас сними, с напишите в комментариях как вы думаете кто вообще победит из всех о, если, кстати, не, не буду говорить, а то потом придется платить еще дважды. Короче, первый этап, самый простой, ну все поняли, что один стакан. Стакан вы можете смотреть вот отсюда, то есть по факту вы мне показываете, открою этот стакан, я его беру, показываю, есть там что-то, нету, все. Что там, вы не знаете, вы вообще сюда шли не за бабками, вы просто шли пообщаться, кто-то, возможно, друзей найдет. Вот я видел, один пацан 100 долларов надо было поменять, ну тоже прикольно. Тот, кто победил, да, останется вот в этой вот секции. Тот, кто не победил, вот в ту секцию уходит. Вам надо угадать, куда пойдет цена. По факту, у нас тут график, если кому-то это интересно, это график Litecoin. После такого вот хорошего помпа, как бы, чего там. по вам подсказку дать, тут по RSI, как бы, видно, что мы уже, ну, понятно, где находимся. То есть, по факту, вам надо сказать, куда пойдет цена. Если вы хотите сказать то, что она пойдет вверх, то оставайтесь на своих местах. Если вы хотите сказать то, что она пойдет дальше вниз, просто можете встать и, собственно, я уже вот прямо сейчас 10 секунд считаю, да, давайте. вот 10, 9, 8, 7. Просто сидеть на месте. Если вниз встаете, Всем. Короче, сейчас тогда давайте подводить итоги. Кто за то, что график пойдет вниз, встаньте. Так, подождите, сейчас я всех посмотрю, кто у нас встал, чтобы не было. Так, а сидишь или стоишь, непонятно. Точно встанешь? Точно. Я по всей не расспрашиваю, тоже, тоже тоже стоите. Вы всех, кто стоит, точно стоите, да? Я вижу 2, 2, 2, 2, 1. Точно присядешь? То есть кто сидит вверх? Да кто сидит, нет, кто си, да, кто сидит, тот вверх. Я уже, с то не Тоже точно сел? Все, больше никто не желает передумать. Ну, пожалуйста, тогда сядьте сюда. Раз, два, три, четыре. Точно Не, кто, кто стоял, стоял, тот туда заходите, да. Хорошо, что передумал, видишь? Нет, чтобы вы не подумали, это не мой знакомый, я просто так рандомно, потому что сейчас подумают. Короче, как вы видите, цена четко толкнулась по RSI, плюс там объемы уже у нас по факту там была как бы поддержка, ну и 100 долларов за один лайткоин это уже как бы как. Ну хотя, сейчас камня хватает, как бы всякое могло быть. Так, ну, с первым этапом разобрались, остались уже вы. У вас уже открывается второе задание. Я вам могу сказать, что тут, как, интересно, конечно. Тут вам не надо быть первым, но и не надо быть последним, потому что 10 только стаканов. И после того, как вы разгадываете код, у нас стоит тут ноутбук. Давай тут светись, либо не светись. Короче, вам необходимо ввести сюда пароль. Все видите, да? Пароль. Этот пароль вводите, когда вы заходите, там будет... Доступ, чтобы выбрать стакан. Когда вы подходите, у вас есть возможность выбрать один из стаканов. Все. То есть, понимаете, первым, ну тут ну, реально сложно, потому что 10 стаканов попасть в один из стаканов, в котором что-то есть, ну, нереально даже кажется. Вот пароль. <мас> э -э -э -э тут все написано. По факту, если внимательно все смотреть, у вас проблемы... Можно Конечно, сканировать. Конечно. <мас> можете сканировать, можете... Нет, можешь сам Может <мас> тут, Может <мас> Можешь <мас> <мас> тут просто Q, я не знаю, типа... Короче, у нас произошла заминка. Первый человек, э, конечно, тут сейчас вам не видно, да, но он ввел пароль. Можешь становиться вот сюда вот от белого квадрата, выбирая один из стаканов, который тебе нравится. Ну, вот посмотрим. этот. Точно. Точно. Ну, я вам показываю. Что-то есть. Что -то есть? Ну, молодец. М Можно брать стакан, там хотя бы с предсказанием. Стакан а, я стакан, да. Хорошо, сейчас появились шансы у других, но ты можешь не уходить, просто присядь к тем ребятам. Вот, есть второй человек. Вот тот, тот. Хорошо, правильно. Смотрите, ребят, что там происходит, чтобы потом понимали. А, вам не покажу. Отгадайте, поймете. Выбирай стакан только там от желтой, ой, да, от белой. Любой стакан, который хочешь, я подниму для тебя. Кстати, э, пишите, ребят, в комментариях, какой бы вы вырин. Вот этот стакан, да? Второй вы решили по бокам пойти, да? Все, я, наверное, пусто, но я на всякий случай покажу. Есть там что-то? Можно забрать стакан тут с предсказанием хотя бы. Снизу. Большой. Ну, можно, конечно, в порядке очереди или как там. Хорошо, хорошо. станови сейчас на белый квадрат и выбирай люб. А я я сам не помню, в чем прикол. Хотел вот этот. Вот, вот этот? Да, вот этот. Вот да. этот. Точно. Это число, но я, точно это, этот, да? Не <смех> точно. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> так, сейчас. <смех> <смех> э, готовы, да? <смех> я посмотрю, что тут по предсказанию. Мысли материальные и самые неверные желания исполнены. Ну, я в твоем случае нет? повезет я не знаю ну давайте пальцем попробую угадать вот думаю тот чувак в бело. не меня вот да я думаю ты не ну сидеть я просто думаю ты победишь как бы это мое мнение точно встанешь точно я по себе спрашиваю тоже тоже стоит точно пристанешь. да кто сидит нет кто сидит да кто сидит тот вверх. я уже с этого не пытаюсь хорошо что передумал нет, вы не подумали, это не мой знакомый, я просто так рандомно. Кто-то что сейчас подумать. Думаешь, сердцем, сердцем, хотя бы вот да? Вот этот? Да, вот этот. Вот точно. У очень плохо, поэтому я... Точно этот, да? Не точно. Так, сейчас. Готовы, да? Я что тут по предсказанию. Мысли материальные и самое неверное желание исполнить. Ну, я в твоем случае нет, но.. Ч Есть? Это нереально! Я желаю удачи, как бы. Твою бабу. Это нереально. А как это возможно? И сейчас ну реально с да блин, это жесть просто. И главное, в стоит, О, вот ты понял, да? Стоит и типа встал, за, э, то что вниз пойдет цена. А я такой говорю, блин, ну точно? Это, это, это, да, это да, просто не вынос мозга, как он это сделал? Стаканчик нужен? Да, я лично в удачу, у меня с удачей очень плохо. всегда на холодный расчет? Я в шоке конечно. А? Ты сказал, что он выиграет. Так я знаю, так. Так я же говорю, ну я просто в шоке, ну типа как так? А сколько ты кстати зарабатываешь месяц просто ради? Я зарабатываю 500, но вот мы сейчас с парнем, вот я только что сел, и мы изначально, когда сели, я сказал, что мы с ним пополам зарабатим. О, ты понял? Вот, вот это как бы прикольно, вот это достойно, достойно. Кстати, если по паролю, смотрите, первый, э, вот этот вот, ну, это тройка, типа, понятно, три богатыря. Если отсканировать QR-код, там будет Mazda шестерка, ну, значит, шестерка, да. Потом щука, ну, понятно, буква Ще тут единица, то есть первая буква. Потом э, график, это у нас флаг, фигура, либо просто фигура, флаг, и называйте, как хотите, все равно первая буква это Ф, потом роза, ну понятно, первая буква r э, это пять колец, то есть пятерка, ну и последний, который у нас код, вы если просто вводите в поисковике вот этот вот э, символ и пишите Windows, и тогда все окей, у вас просто будет буква К, русская буква К, то есть по-другому там никак, если просто так вбить цифры в поисковик, навряд ли что-то найдет. Ну то есть там не зря был, да? Ну я не знаю, я не конечно, разбираюсь, я не просто не стоял не и ради интереса так делал. Да, я конечно в шоке, а как так можно было попасть в человека? Могу показать личный кабинет сюда. Что, ребят? Итак, я сейчас попрощаюсь на камеру просто. Вот ребята получился такой вот выпуск. Вам понравилось? Сделать ли такую штуку вообще по Минску и не знаю по другим городам? Ну да, мы Я ладно, я поддерживаю, но это нереально. Ну таможь на не постивену, потому что но ну, пойду ради интереса всеми все загружу на одно число на ноль нет, выпадет нет, так же не работает. а у меня уже больше нечего грузить. ладно всем ребят большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал лайки ставьте не ставьте это без разницы можете поставить всем удачи всем профита и как обычно всем пока